Весной, особенно перед Пасхой, многие отправляются посетить могилки родных и близких, чтобы на кладбище, где они покоятся, сохранялся порядок. Посетители и те, кто ухаживает за захоронениями, должны соблюдать некоторые правила. В Дагупилсе 8 кладбищ. Специалисты Сялаби Картошна Д, введение которых содержание об обхождения всех этих территорий, отмечают, что, к сожалению, по-прежнему крайне актуальной остается проблема захламления и несанкционированного выброса мусора. Несмотря на то, что повсеместно установлены специальные контейнеры, которые регулярно опустошаются, несознательные посетители продолжают выбрасывать мусор в местах, где это категорически запрещено, в том числе и прямо под запрещающими знаками. Кто-то выбрасывает в контейнеры, предусмотренные для цветов, свечей и прочего мусора, возникшего в результате уборки, демонстративные памятники, надгробия и прочие предметы, которым необходима отдельная утилизация. Нередко на территорию кладбищ завозят и выбрасывают строительные отходы, покрышки и прочий хлам, не имеющий никакого отношения к уборке могил. Таких нарушителей отслеживают при помощи полиции самоуправления и мобильных камер видеонаблюдения. Чтобы защитить кладбище от захламления и обеспечить порядок, по их территории запрещено передвигаться на автомобиле без соответствующего разрешения для транспортных средств которые переводят людей с инвалидностью первой и второй группы или людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата можно оформить длительный пропуск до конца календарного года все остальные жители которым необходимо поехать на кладбище чтобы провести там уборку могут оформить одноразовый пропуск но если понятно что за один раз управиться со всеми работами не удастся об этом нужно проинформировать сотрудников каплицы чтобы они выписали пропуск сразу на 2-3 поездки эта услуга совершенно бесплатна. чтобы избежать недоразумений и привести места захоронения в порядок в соответствии со всеми правилами, перед установкой, демонтажом или реставрацией памятников, надгробий и оград, а также перед посадкой деревьев и кустарников, необходимо обратиться в управляющую организацию, где вам объяснят, как именно нужно проводить работы и выдадут обязательное письменное согласование. Также к управляющему нужно обращаться по всем вопросам касательно вырубки деревьев. Лабия Картошна Д обращает особое внимание на то, что территория кладбища ежегодно обследуется, чтобы установить заброшенные могилы. Если ситуация длительное время не меняется и не удается установить лицо, ответственное за уборку захоронения, либо найти родственников, в дальнейшем возможна ликвидация могилы. Жители призывают сообщать обслуживающей организации, что не осуществляют уход за конкретным захоронением. Особенно это касается католических и литеранских кладбищ на улице 18 Ноября. Именно здесь в этом году запланированы самые масштабные обследования и актирования заброшенных захоронений. Независимо от того, на каком из восьми городских кладбищ находится захоронение, для получения пропусков и решения всех остальных вопросов, связанных с их благоустройством и содержанием, необходимо необходимо лично обращаться в каплицу на коммунальных кладбищах по рабочим дням с 8 до 17.00 или звонить по телефону. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.